И э, за это время э, приобрела э, очень быстро, как, каким-то образом, огромный опыт и э, общение с людьми, и работу в матричных проектах, и в проектах, связанных с инвестицией, и криптовалютой, и хайпы И, в общем, чего только не было в моей э, сетевой жизни. Было много чего.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 Есть одно такое крылатое выражение. Это выражение моего любимого. Я даже не знаю, как его назвать. Это человек действительно известен абсолютно всем. С него началась вообще моя перепрошивка сознания, моя перепрошивка видения моей жизни, моего мозга, я бы сказала. С него с этого человека началась Женя Чиш. И зовут его Джон Кехо.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 После запуска и непосредственно сейчас до запуска регистрироваться могут 18, от 18 лет совершеннолетние партнеры. После того, как общий запуск пройдет, компания объявит возможность также подключения 14-летних партнеров, которые также по маркетингу смогут получать свои, свои пользовательские бонусы, но они, не смогут, но они не смогут строить структуру до 18-летия.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 и а, если вы будете выполнять а, условия компании а, и будете заходить также ежедневно на сайт, то вы получите еще такой ЕВ а, бонус, а, это 50 центов ежедневно и этот бонус у нас будет а, дополнительно а, присоединяться к этим деньгам. А, само начисление происходит только по факту подключения к нашему, а, а, только по факту сбора наших данных. То есть если у нас установлено расширение на браузер и а, мы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 Такова будет наша ежемесячная выплата, при условии, что никто из партнеров не отключится от расширения и будет продолжать зарабатывать деньги. Самая забыла, самая важная вкладочка это вот список запусков. Давайте мы на не нажмем. Вот, кстати, сам счетчик, обратный счетчик запуска 15 дней, Ребята, это очень-очень мало, они очень быстро пролетят, поэтому мои рекомендации вам скорее расширять свою структуру и приглашать партнеров, приглашать их на Zoom, и чтобы они могли узнать все от э, меня, которые, как говорится, за карманом, вернее, за словом в кармане не полезет. Что же у нас здесь? Здесь у нас все обновления, которые у нас уже были на сайте, и также здесь будут появляться обновления в будущем. Если вы видите, что здесь что-то зачеркнуто, значит это не актуально, соответственно. Здесь тоже вам все нужно изучить. То есть вот последний совет вот у нас был, а, у нас набирали, а, набирали людей для того, чтобы они могли помогать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 Я прямо, как вот у нас на Украине говорят, не натишусь, знаете, не нарадуюсь, прям вот, я прям получаю огромное удовольствие от этого бизнеса, и я предвкушаю этот запуск, я предвкушаю, и в месяц после этого я еще больше удвою усилия, и я знаю, к чему я иду, и прекрасно-прекрасно это понимаю. Итак, что у нас дальше? Дальше у нас статус. Как только вы присоединяетесь, вы получаете статус стартер. И дальше у вас идет работа, вы работаете, приглашаете партнеров, взращиваете свою команду, расширяете свою структуру. И вот это у нас окончательный статус, который дает вам возможность стать лидером своей страны.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 не кормить комиссиями таких вот людей, знаете, которые любят заработать на переводах криптовалют. То есть есть также кошелек Trust Wallet. Я знаю, что в Беларуси, например, не работает Binance, в каких-то еще, может, странах не работает. Есть Trust Wallet. Trust Wallet это также кошелек от Binance, но там берется процент. На Binance процент не берется. На Binance вы имеете возможность перевести, получить криптовалютой, одной из там то ли 4, то ли 5 видов этих криптовалют, которыми нам будут оплачивать и э, мы можем вывести прямо на карту э, минуя обменник э, не оплачивая комиссии прямо себе на карту то есть ну э, э, э, все эти э, вспомогательные видео рекомендации они будут даны как только у нас это все э, начнется я сразу же делаю это видео и вы получаете его вам только нужно будет э, пошагово это все э, пройти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 Конечно, я, я так понимаю, то, что мы, вы нам скинете, как это все установить. И еще вопрос. Вот, допустим, люди, которые вообще ничего не понимают, не смогут разобраться в с этим? Вы знаете, я...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 Большое спасибо. Самое главное, чтобы это было заснято, как это сделано. Все остальные разберутся. Вы очень, очень хорошо, доходчиво да, так объясняете. Очень доходчиво. Я стараюсь. Спасибо большое. Да, спасибо. Да, конечно. Нина Буварина Киев. Я считаю по этому вопросу главное желание. Возраст вообще не при чем. О, да, вы правы.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 У меня Одесса ждет. Ждет у меня Одесса подсоединение. 14-летние ребята. Добрый вечер. Можно вопрос в Д... Добрый вечер, Анна. Я вас не слышу. Что нужно для верификации? Что нужно на вас?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 Если еще не записано, мне выслал Дани, э, выслал на немецком у меня есть. Хорошо. а нет, Сейчас нужно начать поставить. <свят> смотрите, есть список на целую неделю наших презентаций на разных языках. Значит, это тоже это русские презентации. Они тоже в этот список. Я не знаю, если на этот список но мы каждую неделю тоже самое всегда делаем. Тоже, нет, та, там видно, я захожу в тот чат, там видно, да, но, но там же нет записей этих презентаций, понимаете? У меня на немецком одна есть. Да не поделился. Пожалуйста. Да, поделитесь, пожалуйста. Обязательно, обязательно. Ой, ой, я у вас попрошу, там мисс Ингер?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 Некоторые приходили даже 30 минут после встречи. Но эта встреча для вас а, очень мало дает. Первые, а, не знаю, наверное, когда-то есть причины. Я думаю, что очень важно заходить в его время. Мы начинаем всегда в 7 часов, а, если в 12 часов а, Московское время. Так что, пожалуйста, не снизитесь, сказать ваших любовных людей и которые приглашают, выйти.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 да. С понедельника по четверг, как минимум. Всех благ, всем прекрасной, замечательной недельки.